Меня зовут Артем Нестеренко, мы делаем революцию и мы идем на прорыв, ребята. Так что добро пожаловать в инновационный проект. Не прострите момент. И в этом видео я хочу вам представить абсолютно новый проект, который мы запускаем сейчас, в 2017 году. Поэтому досмотрите это видео до конца, чтобы не упустить и принять участие в огромном прорыве, в котором примет участие, ну, я думаю, более несколько десятков тысяч человек. Как вообще создался проект, о котором я сейчас говорю? Ну, давайте буду сбегать вперед и нарисую вам картину. Это будет некое приложение. И это приложение появилось только потому, что я обратил внимание, что большое количество людей попадает в определенную яму. Яму в достижении и создания набора правильных привычек и сложности в избавлении вредных привычек. Я видел, как большое количество людей хотели бросить курить, но так и не бросили курить. Избавиться от алкоголя, перестать есть жирную еду, фастфуд, начать питаться правильным, правильным питанием, заниматься спортом, вставать пораньше, делать больше, быть более продуктивным и так далее. И так далее. Но наша жизнь устроена таким образом, что мы имеем большое количество соблазнов, сопротивления, сабота и человек рано или поздно приходит к начальной точке, где он просто сам с собой передоговаривается, и его вредная привычка не избавляется, а правильная привычка не появляется. И вы знаете, за последние несколько лет, когда мы провели чемпионаты мира по эффективности, в котором приняло участие более 2000 человек, мы заметили феноменальные результаты. И эти феноменальные результаты были только потому, что люди создавали привычки в соревновании с другими людьми. Какая-то невероятная сила, невероятная энергия появлялась у людей, когда у них есть соперник, когда у них есть человек, который тоже создает какую-то привычку или избавляется от вредной, и за это начисляются баллы. Плюс еще определенная командная работа создавала очень эффектный результат для человека, который участвовал в чемпионате мира по эффективности. Поэтому мы сейчас решили создать этот продукт на массовом уровне, чтобы помочь огромному количеству людей избавиться от вредных привычек и создать продвигающие привычки. Но я бы хотел, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что что именно на этом вы сможете зарабатывать деньги. Именно в этом формате вы сможете создать свой собственный бизнес в партнерстве с этим продуктом. Итак, само приложение, пока я не могу назвать его название, будет выглядеть именно так, как вы видите сейчас на экране. Это будет некая, как социальная сеть, вы можете добавлять туда друзей, будет лента и вы можете выбирать достижения, на которые вы ориентируетесь. Например, вы хотите бросить курить, или, например, вы хотите избавиться от лишнего веса, или, например, вы хотите начать бегать по утрам или обливаться, неважно, вы выбираете вы ту привычку, над которой вы работаете. И вы моментально попадаете в определенные соревнования, в рейтинг людей, которые делают то же самое. И каждый день вам нужно будет отмечаться, что вы сделали по работе с вашей привычкой. Самое интересное, что вы будете видеть сотни участников, которые принимают в этом участие. Более того, если я хотел бы с вами говорить на тему предпринимательства, я бы хотел, чтобы вы вышли, не вышли за рамки понимания того, какой продукт мы сейчас создаем, чтобы вы не только на себя это примеряли, а просто подумайте, сколько людей в вашем окружении сколько людей в виртуальном мире друзей которые ваши у вас есть в социальных сетях хотели бы избавиться от вредных привычек или создать набор правильных привычек и когда появляются такие соревнования естественно это будет интересно но возможно вы мне хотите задать вопрос но ну, а как зачем это может быть не имеет никакого смысла если не будет призов а призы будут и мы подготовили очень серьезные призы если человек на протяжении 100 дней не воспользуясь своей вредной привычкой, мы ему подарим iPhone. Если он не будет... То есть за каждую избавленную вредную привычку мы будем давать подарок. Поэтому в этом приложении у каждого будет свой профиль, где человек сможет выбирать те достижения, над которыми он работает. Он одновременно будет видеть рейтинг людей, которые работают с этой же привычкой. Неважно, избавиться от вредной привычки, перестать пить газировку, например, вставать по утрам, и даже элементарные вещи, которые мы забываем делать. Почистить зубы перед сном, там вообще ухаживать за своими зубами, бегать больше там обливаться холодной водой заниматься спортом работать над своими мозгами над своим профессионализмом но самое главное конечно же мы не отходим от нашего основного продукта который есть в МБМ это обучение в этом приложении также будет обучение на протяжении 52 недель потому что человек подключается на целый год и мы будем обучать его онлайн бизнесу как писать продающие тексты как выступать перед другими людьми как организовывать проводить вебинары как работать в личностном росте самодисциплина эффективность достижение цели и как конечно же в этом приложении и в этой всей движухе будут люди соответствующие вам вы будете видеть ленту будет такой некий профиль когда вы сможете наблюдать за лентой кто что делает пишет постит вы сможете лайкать добавлять друзей в этом приложении и таким образом это будет некая закрытая комьюнити в котором люди будут работать над собой но самое главное мне бы хотелось вас заинтересовать именно по той причине что мы сможем вместе с вами помочь огромному количеству людей либо избавиться от родной привычки либо создать продвигающие привычки это вкратце об этом продукте. И мы сейчас ищем людей, которые заинтересованы в создании бизнеса и оказаться у руля развития этого проекта, чтобы стать частью и даже долевым партнером в развитии этого продукта и зарабатывать на этом деньги. Я готов рискнуть. Верю, вы нащупали что-то серьезное. Поэтому на данном этапе вы можете присоединиться в команду подготовки. Мы сейчас включаемся в MBM Family, компанию, где мы сейчас развиваемся и создаем все условия для того, чтобы разогнаться, сформировать некий костяк партнеров, людей, которые будут разгонять этот продукт. И к самому событию, когда мы представим этот проект, вы будете уже иметь огромный актив для того, чтобы стартовать в этом проекте. Нам нужны победители, а не мусорщики. Вам нужен отпуск? Идите погуляйте на улице. Этот проект безумно интересный. Этот проект, который сможет помочь другим людям, как я уже сказал, избавиться от редных привычек, создать продвигающие привычки. Вы увидите план вознаграждения и поймете, что это отличная возможность зарабатывать деньги. Самый главный, конечно, этап соревнования у нас будет среди людей, которые будут соревноваться среди людей развития этого приложения и там предусмотрены самые главные призы потому что помимо того что вы можете получать по плану вознаграждения огромнейшие деньги как развитие через интернет, организация живых событий, организация вебинаров, работа со своей командой, работа в вашем городе. Мы сможем создать огромную сеть людей, которые сегодня заинтересованы в поиске ниши бизнеса. Знаете, я смотрю сейчас а, а, за людьми, которые проходят разные тренинги, курсы, и я понимаю, как много людей занимаются делом, которое не приносит им удовольствия. Сколько вам положили, чтобы вы отказались от мечты? 27 штук в год. А когда решили остановиться? и вернуться к тому, что вас радует. Ну и вопрос. То есть люди что-то делают, они пытаются хвататься за какую-то возможность ради того, чтобы выживать. И когда ты спрашиваешь, насколько тебе это откликается, насколько тебе это нравится, человек говорит, я про это сейчас не думаю. Я просто хватаюсь за возможность для того, чтобы максимально обеспечить себя финансами. И я понимаю, что сегодня огромнейший рынок людей, которые связаны с сетевым маркетингом, но не смогли себе подобрать бизнес. Либо им предлагают какие-то компании, которые через какой-то период времени точно сложатся, и человек думает, Стоит ли мне на кон ставить свою репутацию? Стоит ли мне рисковать именно этим проектом, чтобы заработать деньги, но потом потерять все? Другие люди смотрят на компании с продуктовой линейкой, которые говорят, блин, но мне, чтобы зарабатывать 5000 долларов, мне просто нужно тут убиться, в лепешку разбиться, чтобы создать там товарооборот как минимум там 100 тысяч долларов на таком продукте, где уже рынок 20 лет работает с этим продуктом, и сейчас внедриться с какой-то компанией достаточно тяжело. И остаются цифровые продукты, которые сегодня имеют какие-то легкие а, сомнения по поводу того, насколько долго будет работать проект. И мы этот проект запускаем минимум, минимум на 10 лет. На 10 лет мы имеем сейчас план активного развития. После события в Москве я сразу начинаю тур по России, Украине, Казахстану, где у нас будут активные партнеры, мы сразу отправляемся в тур для того, чтобы сделать просто прорыв, чтобы мы на прорыв, на прорыв, ребята, сделать очень серьезные результаты и помочь большому количеству людей вот в этом всем а, окунуться. В прошлом году мы пускали проект, в который присоединилось более 1500 человек. И люди с радостью шли только на обучение. Сейчас мы решили добавить игру, мы решили геймифицировать этот процесс. Геймификация – это когда есть процесс соревнования, зарабатывание баллов, получения ценных призов. И я уверен, что огромное количество людей, которые придут и начнут пользоваться этим, во-первых, попадут в соответствующее окружение людей, которые соответствуют другим, то есть продвигающее окружение, они смогут избавляться от этих вредных привычек. Я буду постоянно про это говорить, потому что самый главный результат у людей – это их эффективность. Люди не понимают, что у него нет энергии, он курит, пьет, ест какую-то вредную еду и не понимает, почему у него так мало энергии. Хочет достигать большего, но не понимает, почему у него нет энергии. От этого зависит много. И мы сможем, я не знаю ни одного человека, который бы не хотел создать какие-то дополнительные новые привычки, избавиться от каких-то тех привычек, которые тянут его вниз. Но самое главное, что это комьюнити для тех людей, которые ищут новый бизнес, интересно, но новые инновационные продукты ⁇ это доступ каждому в карман. Мы делаем триал-версию, то есть это тест-драйв, и абсолютно каждый человек сможет три дня использовать это. У нас регулярно будут проходить открытые мероприятия, вебинары, обучение бизнесу, обучение личностному росту, обучение онлайн-бизнесу. То есть мы готовим целый комплекс продуктов, которого еще не был представлен до этого вообще в этом мире. Я провел несколько дней за компьютером, пытаясь найти что-то похожее, я находил какие-то геймификационные процессы, где была добавлена игра, но это было связано не с личностным ростом и не с бизнесом. Но после того, как мы два года ведем чемпионат мира по эффективности, я до сих пор получаю обратную связь от людей, которые мне пишут, Артем, это просто невероятно, я до сих пор соблюдаю режим дня, у меня новые привычки, кто-то бросил курить, кто-то находится в состоянии потока и заработал уже сумасшедшие деньги, которые не зарабатывали до этого. Я сам понимаю, что это очень ответственно. Я задался вопрос, надо ли мне это делать? Потому что я планирую записывать по три видео, делать каждый день трансляции. Я хочу, чтобы об этом продукте узнал весь мир. И если вам откликается, если вы сейчас думаете, как мне создать новую реальность, как мне выйти на новый уровень, где тот продукт, с которым я смогу создать финансовую свободу, как очень хороший человек сказал, прежде чем думать о какой-то свободе, создать финансовую свободу, это первая свобода, на которой нужно поработать. И я точно знаю, что большое количество людей заинтересуется этим продуктом, заинтересуется этой возможностью, а план вознаграждения, который мы подготовили, он даст возможность создать реально большой доход абсолютно каждому человеку, который будет в теме. Мы не должны смотреть на конкурентов и говорить мы можем сделать лучше. Нужно говорить, мы сделаем все иначе. И ближайший год мы сможем просто удивить этот мир этим продуктом. И я уверен, что мы с этим продуктом появимся на телевидении, мы появимся на больших ресурсах, где миллионная аудитория будет интересоваться, потому что через год мы будем иметь статистику. Например, там, 2000 человек бросило курить, там, несколько тысяч человек избавились от алкоголя, кто-то похудел, кто-то постройнел, кто-то вошел в состояние потока, кто-то обрел смысл жизни, наконец-то, кто-то вышел из депрессии, кто-то заработал миллион долларов и так далее и так далее то есть этот продукт имеет огромное количество плюсов. Во-первых, он будет очень полезен для общества, во-вторых, в нем может зарабатывать деньги. И сейчас очень важно вам принять решение. Я знаю, что мужчины возьмут время думать, женщины принимают решение быстрее. Ну что ж, я думаю, что я объективно объяснил идею, она вам понятна, и для того, чтобы разобраться больше, вам нужно уже будет связаться с куратором, либо с, нашей, с нашим отделом поддержки, чтобы они подобрали вам куратора, который вас будет вести в этом проекте. Мы Делаем в этом революцию, и мы идем на прорыв, ребята. Так что добро пожаловать в инновационный проект «Не просрите момент».